Постичь ее нет сил. Там, дикий сплав миров, Где часть души вселенской рыдает, Исходя гармонии светил. Вот мой восток, мой страх, тот вечер в темном зале. Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя? Вот чьи глаза меня так странно провожали, Еще не угадав, не зная, не любя.